Всем привет, это 812 фото. Сегодня у нас в гостях последняя сверхсекретная разработка компании Kijay Star. Это монопод для селфи. Да, вы где-то слышали уже это. Но это новая модель. Отличается от своего старшего брата наличием проводочка. То есть этим проводочком вы напрямую соединяетесь с телефоном и нажимаете кнопку селфи. И у вас получается замечательное селфи. Чем же он в принципе отличается от... Своего старшего брата, которого есть Bluetooth. Например, Bluetooth монопод нужно постоянно включать, периодически заряжать, нужно включать Bluetooth на телефоне, ждать пока он соединится с моноподом. И только потом вы сможете фотографировать. То есть тратить ненужное время. И за счет того, что у этого монопода нет Bluetooth, он экономит заряд батареи вашего телефона давайте попробуем отдвигаем держатель на под крепко крепко держится телефон тоже упасть вроде не хочет соединяем телефоном запускаем камеру и собственно все работает монобот раздвигается на 110 сантиметров что позволяет выбрать клубный угол обзора Монопод выпускается в 5 решениях – оранжевый, розовый, синий, зеленый и черный. Но у него есть также небольшой минус – работает он только с айфонами. Из андроида нам удалось подтвердить работоспособность только с Nexus пятым. Больше сколько мы не пробовали, ни с чем не удалось деконнектить. Только Nexus 5 и все айфоны. Любая версия. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин 812 фото. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока.